Да, киса, киса обиделась, обиделась очень сильно и подбила почему-то на то есть реальный исполнитель, там, вот он, я подбила на почему-то Олега, на самого заметного человека, который эти акции освещал, ну, это, в общем-то, предсказуемая реакция, и они уже об этом потому что формально, формально соприкадаться сложно, это даже не граффити, это сложно прописать скандализм, а сложно возбудить формальное дело, то есть она понимает, что издержки для нее будут больше, чем то, что она получит. Это будет скандальное дело, поэтому дело, на которое у было возбуждено, а вот отреагировало таким образом. То есть вроде как мы все понимаем приказы, за что я там, За что мы там обили голову, поставили семена, а вроде как это не доказано, но потому что тут отомстили. Ну, Олег очень правильно сказал, что это продолжение проекта в каком-то смысле, потому что новость о ВСБИНе тоже стала вирусной, вирусной, его сейчас узнают в городе, он говорит, там, привет, успех, ну, отлично, молодец, не знаем, что ты делаешь, хотя там это может делать в он. То есть а это распространило информацию еще больше.